Там внутри вот. вот это, да? Глубоко-глубоко, да. Вот Вон там глубоко, да. А вот тут Наконец-то я добралась до тела моего учителя, Олега Олафа Гудвина. И работаем очень мягко. Сдвигаем ткани в одну сторону. Это все равно, что машина застряла где-то в грязи, да? Вот. Сдвинули. И обратно, в обратном направлении ждем, пока тело само даст добро то есть руки должны соскользнуть с материала поехали тянем руки пока на ягодичках и не скользят и в обратную сторону и потихонечку вот сейчас раз пошли соскользывать угу. то же самое здесь берем потихонечку накатываем мышцу и назад возвращаем. Если она не хочет идти, вернули назад. Вперед. Ручки держатся хорошо, значит тело не готово отпустить. Назад и вперед. Пошло, расслабилось. То же самое uh -huh. с обратной стороны. Берем прям от копчика. И пошли сдвигать ягодичку в одну сторону, подождали пока тело даст добро, и назад, и вперед, прям все ткани сдвигаем, тело слушает и дает добро, говорит, ну слушай, нормально так, можно опустить, соскользнуло. То же самое здесь, все ткани сюда и обратно. И это все так делается плавненько. То же самое работаем с крестом немножечко. В одну сторону и во вторую. Сдвигаем все ткани. И тело дает быстро добро на расслабление. Все делается плавно и медленно, да? Да, да все плавно, медленно. Пошло соскользовать. Вот то же самое здесь можно отсюда. Пониже взять. Раз. И во вторую сторону. И во вторую сторону. И тело само отпускает, ручки соскальзывают.